это называется мои желания по желанию. По собственному усмотрению. Посмотрите, что сделали с маленькими грызунами. Обычно они живут 2 года. Начали уменьшать их рацион. На 25% моментально жизнь на 0,5 полгода у... про... продлилась. Дальше 50, половину изъяли, что они обычно ели. Три года уже. Посмотрите.